сегодня мы с вами поговорим о жизненной силе как ее применять как она появляется как ее усилить наиболее простым способом прежде всего само понятие жизненная сила с одной стороны нам известно мы хорошо знаем о чем идет речь мы ее ощущаем мы легко ее воспринимаем даже люди далекие от магии, эзотерики, духовного развития довольно широко используют этот термин – жизненная сила. То есть само это понятие нам знакомо. В то же время, как и любая сила, жизненная сила в этом смысле ничем не отличается и также является первопричиной. То есть совершенно невозможно сказать, от чего зависит ее большее или меньшее количество, то есть мы можем соотнести жизненную силу только с объектами жизни, людьми, животными, растениями, биосферой, то есть то, что мы называем живым, все живое по умолчанию содержит жизненную силу, мы можем сказать, что мы чувствуем ее. Люди приходят в лес и говорят, как хорошо, как приятно, выходят из леса, возвращаются домой и чувствуют подъем сил, жизненная сила. Вы общаетесь, взаимодействуете со своими домашними животными и увеличиваете жизненную силу. То есть мы все время, все время связаны с жизнью, мы все время с ней взаимодействуем. Однако от чего зависит количество жизненной силы у человека? Понятно возраст, понятно здоровье. Но что первично, например, жизненная сила или здоровье? То есть известно, что если человек болен, то жизненной силы становится меньше. Если человек болен длительное время, даже окружающие родственники, да, соседи, то есть окружающие люди, даже те, кто не совсем близко к этому человеку, чувствует при взаимодействии отток. То есть человек, который долгое время болеет, становится, по сути, превращается в своеобразного энергетического вампира. И в первую очередь он стягивает жизненную силу окружающих людей. Само понятие жизненная сила, оно не совсем достоверно, оно не совсем правильно. Мы скорее видим последствия действия жизненной силы, и мы оцениваем именно последствию Прежде всего, надо сказать, что жизненная сила первична по отношению к здоровью. То есть, если вы заболели, то вы уже до того, как вы заболели, вы уже теряли жизненную силу, вы ее уже потеряли. В процессе болезни ваш организм борется то есть внутренние процессы усиливаются, что в свою очередь требует больше жизненной силы, и вам начинает не хватать ее на что-то другое, на другие системы. Само по себе жизненная сила очень плотно связана с понятием чакру и понятием тонких тел. Когда мы говорим о в тонких телах о чакрах мы говорим о том, что жизненная сила поступает к нам через четвертую чакру, через четвертое тело, через зону анахаты. Однако здесь не следует путать соотношение физическое. Совершенно неверно и часто анахату соотносят с зоной сердца. С зоной сердца. Что довольно устаревший подход, потому что здесь нам легче настраиваться. То есть это скорее связано не с тем, что там у нас чакра, а с тем, что нам проще настроиться таким образом. То есть мы лучше ощущаем. Работу анахаты мы ощущаем скорее в зоне сердца. Напоминаю вам, что ощущение – это нервная система, а сердце – это физическое тело. То есть мы опять же в результате работы анахаты мы чувствуем на своем физическом теле некоторую реакцию, которая совершенно самой анахатой не является. В то же время связка чувствую в зоне сердца, чувствую да, что-нибудь в груди. Там, приятное или неприятное, или болезненное, оно довольно плотно в сознании связано с работающей анахатой. Поэтому действительно, если вы способны создать на ладошке энергетический шарик и вложить его в зону анахаты, само выражение в зону анахаты, устоявшееся, и еще раз обращаю ваше правило, внимание, неправильное нельзя вложить в зону анахаты здесь никакой зоны анахаты нет это глупость здесь есть зона физического тела зона сердца анахата это высокочастотное тонкое тело которого нет конкретной зоны проецируемой на физическое Наиболее хорошая, наиболее качественная настройка на анахату происходит не за счет того, что вы э, да, здесь чего-то делаете в зоне сердца, а за счет того, что вы настраиваете свое сознание. Поскольку многими процессами в нашем теле управляет именно сознание или подсознание, что также часть ментала, в результате именно сигналы ментального тела определяют работу анахаты, работу четвертого тонкого тела. Соответственно, когда вы настроены мысленно на нечто, сейчас мы к этому подойдем, происходит сигнал усиления. То есть, например, человек радуется. По каким причинам люди вообще могут радоваться? Хороший день, солнышко, да? то есть те, кто живут в климате дождливом и холодном, радуются солнышку. Те, кто живут в климате жарком, радуются дождю. И в данном случае это совершенно не важно, то есть именно чему вы радуетесь, но с неким погодным явлением, которое к вам непривычное. То есть мы радуемся, радость это реакция нашего ментала, реакция нашего сознания, это комплексный процесс происходящий прежде всего в сознании и отражающийся дальше в тонких телах человека. Когда мы радуемся, наш ментал оценивает состояние и Посылает свои сигналы другим тонким телам. Состояние радости – это эмоция, которая усиливает работу четвертого тонкого тела. При этом, казалось бы, ну какая связь жизненной силы и радости? И действительно напрямую совершенно никакой связи нет. То есть, раз еще раз повторяю, радость, реакция, мышления, ментала. А жизненная сила – это нечто распространенное в живых объектах, в биосфере. Связи нет. То есть связь здесь совершенно косвенная. Связь здесь происходит по той простой причине, что именно наше четвертое тело Именно оно ответственно за взаимодействие с жизненной силой биосферы. Мы не можем сказать, на данный момент распространяется ли жизненная сила вне планеты Земля. На самом деле это сейчас и не важно. Но находясь внутри планеты, находясь на ее поверхности, взаимодействуя с биосферой, то есть со всеми биологическими живыми объектами, Внутри планеты происходит некоторая циркуляция жизненной силы. Этот процесс можно описывать как угодно. Солнце, растения, животные, люди. Существует множество теорий, множество моделей, как описать жизненную силу и ее циркуляцию. Не случайно на картах Таро изображена дева, которая переливает воду да, зачерпывает ее в океане и льет ее на поверхность на Землю. Растения. Растения аккумулируют, животные используют, все это понятно. Разговор немножко не об этом. Мы говорим с вами о том, что именно анахата, именно четвертое тело еще раз повторяю, не чакра, а четвертое тело взаимодействует жизненной силой. Но секундочку, если это тело, то как и любое тонкое тело, мы можем его, как бы, ориентировочно нарисовать как нечто такое, да, условное облако, кокон, поле, то есть нечто. А с чем же это нечто взаимодействует? Это нечто взаимодействует, потому что, собственно, жизненная сила, она примерно находится на тех же частотах, в том же диапазоне. Понимаю, что сегодня рассказывать про радио довольно сложно, потому что мы с вами в большинстве случаев им не пользуемся, но давайте приведем пример того же Wi-Fi. То есть у нас есть некоторые излучатели. Раутер, который излучает волны. Давайте попробуем нарисовать. Волны распространяются в разные стороны вокруг роутера. Теперь представьте себе, что у нас есть компьютер, скажем, или э, смартфон, или планшет, не принципиально, Но в качестве модели мы берем самого человека. Так вот, компьютер, он отсылает запрос к Wi-Fi и получает назад сигнал взаимодействия. Но так не работает. Жизненная сила взаимодействует совершенно не так. Человек, создает вокруг себя определенное поле жизненной силы. Чем более активное поле вы создаете, тем взаимодействие с общим полем планеты или биосферы вернее происходит интенсивнее. То есть мы не просто получаем жизненную силу, мы являемся ее одновременно и генератором. То есть мы ее создаем. Каждый биологический объект одновременно получает жизненную силу и одновременно ее синтезирует. Мы создаем ее из ничего, из неопределенности. Как и любую силу. Каждый из вас в каком-то смысле является таким микрогенератором жизненной силы. употребляя какую-то ее часть и какую-то часть излучая. Точно так же, как наше физическое тело излучает в окружающее пространство тепло. Да? А откуда мы его берем? Мы его берем из еды. То есть употребляя некоторые продукты, в результате химической реакции мы выделяем тепловую энергию. И эта тепловая энергия рассеивается вокруг нас в атмосферу, но, ну, разумеется, если вокруг прохладнее, чем э, человеческое тело. Похожим же образом происходит и жизненной силой. То есть мы ее генерируем. И это очень важные нюансы, которым часто забывают. До тех пор, пока вы не генерируете жизненную силу, вы не можете взаимодействовать с той, которая распространена вокруг вас. А вам нечем. Потому что ваше взаимодействие с жизненной силой связано исключительно на вашу собственную генерацию. То есть вы должны генерировать жизненную силу для того, чтобы взаимодействовать например, с лесом. Соответственно, человек, который пришел в лес, а лес, условно, давайте возьмем, лес, джунгли, неважно, да? то есть какой-то биологический объект, где много объектов, генерирующих жизненную силу, где поле рассеянной энергии жизненной силы большое, то есть пришло два человека. У одного четвертое тело активно, анахата активно, у другого почти не работает, не выходит за пределы его собственного физического тела. Он экономит, он жадничает, он бережет. В результате такой человек не может взаимодействовать, потому что не возникает наложение полей. Жизненная сила ⁇ это не трубочка от дерева, которая пришла к вам в ванахату. Ничего подобного. Это только и исключительно поля. Поля могут взаимодействовать, когда есть в обе стороны. Хотите взаимодействовать жизненной силой дерева, извольте генерировать сами не можете, не хотите, не умеете, тогда вам требуется состояние радости, потому что именно состояние радости способно включить вашу анахату, ваше четвертое тело в состояние активности. И как ни странно, не принципиально в этом случае, генерируете вы жизненную силу и вы просто радуетесь, у вас просто прекрасное настроение. Вы открыты миру, вы радуетесь людям, вы радуетесь ветру, деревьям, природе, чему хотите. То есть ваша радость, она начинает работать как генератор. Откуда вы берете при этом жизненную силу, а вы ее берете из собственных тонких тел. То есть когда мы радуемся. Так, почистим так вот когда мы радуемся мы а, направляем энергию из разных тонких тел мы их направляем ее в нахату. казалось бы ну плохо же то есть вы там поели а? у вас накопилась энергия на уровне манипуры на уровне физического тела вы накопили энергию вы долго думали медитировали концентрировались вы накопили энергию на уровне ментала вы очень строгие вы серьезные ничто вас не беспокоит и вот вдруг вы начинаете радоваться и это тонкое тело, четвертое тонкое тело, начинает стягивать на себя все, весь запас энергии. Казалось бы, ужасно. Ведь все, что накоплено непосильным желанием, оно, да, вот оно все сюда уходит. Все, что накоплено непосильным мышлением, все тоже уходит в анахату. Но нет. Ничего страшного не происходит. Процесс только и исключительно положительный. Потому что все энергии, а это уже энергии, которые присутствуют в тонких телах, они анахатой балансируются. То есть анахата в модели семи тонких тел находится в середине. То есть это состояние баланса, состояние гармонии, состояние уравновешенности мыслительного и телесного, духа и тела. Совершенно не случайно именно сердце, именно анахата, именно образ да, вот некоторого зеленого связывают с душой. Это и есть, по сути, душа. Хотя мы с вами да, на других занятиях говорили, что душа это способность части, вернее, программы или качество ментального тела, способное любить. Но душа напрямую связана с четвертым телом. И, соответственно, именно здесь происходит балансировка. Казалось бы, ну и чего? Да? Ну и зачем мне балансировка? Это трансформация, которая наполняет силой. Трансформация, которая, в свою очередь, далее наполняет энергией и дух, и разум, и мышление, и тело. Которая выравнивает любой перекос. Которая оздоравливает. Именно эта энергия, способно принести оздоровление, способно принести э, пробуждение разума. По сути своей пробуждение разума начинается даже не с того, что вы думать начали, хотя это безусловно важно и нужно. Пробуждение разума начинается с санахаты, начинается с того, что вы научились радоваться и вы учитесь любить. То есть что такое любить? Почему здесь любовь так важна? Потому что когда вы настроены на состояние любви, состояние любви это состояние желания, жажда объединения. На этих картинках люди радуются Солнцу, небу, полю, закату. Они радуются объектам, с которыми они с точки зрения физического тела объединиться никак не могут однако их ментал может вобрать в себя то что они наблюдают то что они ощущают то что они воспринимают эта энергия попадая в анахату, попадая в четвертое тело преобразуется трансформируется И трансформация четвертого тела, она крайне и крайне полезна. Когда люди радуются друг другу просто от взаимодействия друг с другом. Не обязательно здесь речь должна идти там, о телесной любви, да, о сексуальном притяжении, да? а именно взаимодействие, когда людям приятно общаться, приятно вместе отдыхать, вместе ездить. Вместе что-то делать, вместе учиться. Точно так же начинает включаться объединение. Начинает работать четвертое тело, которое в свою очередь включается в жизненную силу. Чем больше вы генерируете жизненной энергии, чем выше ваш собственный КПД, тем больше вы получаете из внешнего мира. При этом здесь невозможно получить, я вот чуть-чуть отдам и много получу. Это так не работает, и это бессмысленно. Это ровным счетом ничего не дает. Потому что именно много отдаю, много генерирую, дает вам гораздо больше. Почему? Где же логика? Наши тонкие тела, наши чакры, наши энергоканалы не способны накапливать энергию. Ребят, это вот очень сложно понять, это очень сложно принять. У нас нет системы накопления, нам не в чем накапливать. И поэтому любой принцип накопления, его следует отбросить. Чем активнее работает генератор, а, генератором мы называем чакру, которая генерирует тонкое тело. Так вот, чем активнее работает генератор, тем лучше вы себя чувствуете. Тем вы более здоровы, тем вы более веселы, тем лучше у вас все происходит, тем вы более работоспособны, тем вы дольше живете. Именно не экономия энергии, не экономия жизненной силы, которая у вас есть. Отдача, генерирование, генерирование наружу. Причем не куда-то конкретно, а вообще в мир. Хотите кому-то конкретно? Прекрасно. Ищите друзей. То есть это всегда лучше делать с другими людьми, то есть с людьми, которые вам симпатичны. Тем самым взаимодействие с ними не в том смысле, что вы от них получите, а вам легче и больше можно будет отдать. Потому что посторонним людям э, очень сложно отдать свою энергию. Мы все с вами системы, как бы с одной стороны взаимодействующие с миром, с другой стороны... У нас есть некоторые системы защиты, ограничения, у нас есть щиты. Два посторонних человека с трудом могут отдать. Давайте представим себе, вот у нас на слайде два разных человека, посторонних, которые друг другу не симпатичны. Каждый из них интенсивно генерирует жизненную силу. То есть, смогут ли они ею поделиться друг с другом? Нет. Если они друг другу не симпатичны, не смогут. Более того, каждый из них энергию, получаемую поток энергии от другого, будет воспринимать как нападение. Как наезд. Как мерзкое и неприятное. Та самая фраза «насильно, мил не будешь». Это вот оно. То есть мы воспринимаем даже благие порывы от тех, кто нам не нравится, как негатив. Чем интенсивнее идет взаимодействие, тем больше стимул, тем больше мотивация большей генерации. Два человека, два человека при взаимодействии способность сгенерировать, ну давайте я сейчас цифры, конечно, говорю просто так для понимания, скажем условно 10 единиц. И это их потолок, то есть больше они не могут, у них нет стимула на больше. Взаимодействие четырех человек способна у каждого из них стимулировать генерацию уже на 15 единиц. Именно стимулировать их, то есть появляется стимул, появляется мотивация. Те из вас, кто ездит на семинары и кто действительно на семинарах, на семинарах нашел друзей, вы чувствуете подчас, а, что вам этого не хватает. Причем не хватает даже не с точки зрения общения, хотя, безусловно, общение здесь, ну, я имею в виду, общения живого не хватает. То есть мы с вами да, общаемся сегодня довольно интенсивно и в чатах, и в э, звонках, и как угодно. Да, систем связи полным-полно. Но именно живого взаимодействия не хватает, потому что именно оно стимулирует нас на работу, на генерацию. Причем принцип, которым я вам описываю, касающийся анахаты, касающийся четвертого тела, он относится ко всем тонким телам. То есть абсолютно та же самая история. Каждое из тонких тел, оно работает с определенными принципами, и чем оно работает лучше и активнее, тем вы себя лучше чувствуете. То есть экономия энергии э, очень вредна для вашего здоровья. Плохая, вялая, слабая работа генераторов чакр, она обычно приводит к болезням. Плохая генерация ментального тела приводит к тому, что вы тупеете. Хотите быть разумными? Думайте, придумывайте, фантазируйте, представляете, размышляете. Когда вы это делаете, происходит генерация. Каждый генератор производит определенную силу. Мы их создаем. Мы не просто получатели силы. Мы не просто потребители. Мы эту силу создаем. Причем мы ее создаем на каждом уровне свою. Создание и генерация позволяет нам взаимодействовать с внешним миром, позволяет нам обмениваться силой, обмениваться энергией, что в свою очередь развивает качество, усиливает, увеличивает наши возможности делает нас разумными, здоровыми, бодрыми, энергичными. Каким образом усилить жизненную силу, включить состояние радости? Посмотрели вокруг себя? А куда вы отправите? Куда вы ее отправите? Вот, вот в потолок сложновато будет. Ваша собственная система так не включится. Ей для того, чтобы включиться, нужен стимул. И вашего собственного желания маловато. Вам нужны объекты, куда вы будете направлять жизненную силу. Самым простым эм, объектом является фотография. Берем фотографию леса. Но вы же понимаете, что любая динамическая система, лес-динамическая система сегодня уже так не выглядит. То есть это сегодня уже другой лес, если он вообще существует. То есть фотография, она не является порталом к этому месту, на которое мы настраиваемся. Она скорее является настройкой на наши собственные воспоминания. То, когда мы были на природе, когда мы интенсивно взаимодействовали с другими генераторами. Когда мы им интенсивно отдавали. При этом, возможно, вы в лесу, ну, по-разному, да, жизнь по-разному бывает, да, люди живут в разных странах, в разных местах, возможно, вообще в лесу особо никогда не были. Это не имеет никакого значения. То есть настройка на фотографию вот этих самых жизненных объектов, она включает в вас состояние, когда вы были настроены. Давайте попробуем. Вы смотрите на фотографию леса. Не нужно ничего вспоминать. Оно срабатывает совершенно самостоятельно, даже без ваших усилий. То есть вам нужно открыться, вам нужно добавить немножечко радости. Можно улыбнуться можно эм, лучше всего улыбнуться даже легонько попробуйте не рассуждайте хорошо это или плохо нужно или не нужно попробуйте И вот уже с улыбкой смотрите на лес. Неважно, какой неважно, что вы... Еще раз говорю, здесь не нужны воспоминания. Ваши тонкие тела сами прекрасно вспомнят момент включения. То есть даже если вы сейчас сделали вот буквально эти две минуты то, что я говорю, то четвертое тело начинает работать активнее и чувствительность в зоне сердца она действительно повышается вот только проблема вам для того чтобы с чем-то вза... для того чтобы усилить собственную генерацию вам нужно взаимодействие с другими полями и сделать это по памяти можно, но этого мало. Коэффициент полезного действия этого процесса будет минимальным. Вы не сможете сгенерировать реально много. Да, с точки зрения ощущений, да, приятно, да, хорошо, да, э, да, как-то, все ерунда. Все это крохи. Это крошки, которым вы радуетесь. Для того, чтобы создать интенсивный поток, которым можно было бы уже что-то делать, в том числе и лечить себя, вам необходим стимул. Вам необходимы другие генераторы энергии, генераторы жизненной силы. Вам необходим... Вот этот лес, деревья, даже растение комнатное, даже кошечка, собачка, сосед за стеной. Вот смеха ради, даже если вы его не любите. Представьте себе на минуточку, что там, ну вот, да, если вы там в многоквартирном доме, но ну, вот выберите какого-нибудь соседа, к которому вы прилично относитесь. Или просто отбросьте свою предвзятость. То есть не рассматривайте их как э, да, людей, которые там шумят или вам мешают, а рассмотрите их как биологические объекты. Каждый из них является генератором жизненной силы. Попробуйте сейчас. Да, не надо специально закрывать глаза, не надо там куда-то настраиваться в определенное место. Просто расширить себя вот на какое-то пространство на других людей попытайтесь еще раз ребят не надо рассуждать хорошо это или плохо попытайтесь и поедать их тоже не надо я понимаю что вы привыкли пожирать. Но задача-то у нас немножко другая. Улыбка. Работающая анахата. Настроенная на живых людей. А если эти живые люди прямо где-нибудь недалеко от вас, то это вообще идеально. Вспомните, если уж так, совсем никого нет рядом, вспомните друзей, ну вот действительно друзей, людей, которых вы любите и с которыми вам приятно общаться. Приятно находиться вместе, вместе что-то делать, путешествовать, отдыхать. Неважно. Просто посмотрите, что меняется. Меняется ли что-нибудь. Просто настройка на фотографию. Настройка на фотографию леса настройка на людей, но не просто людей, которых вы особенно не любите, <свят> <свят> на тех, кто вам приятен, симпатичен, Ну если вы совсем людей не любите, можете, конечно, настроиться на деревья за окном, если есть. Но тут проблема, потому что и жизненная сила генерируется на разных частотах, на разных уровнях. Выше частотой и ниже. Жизненная сила, сгенерированная растениями, для вас, для нас с вами, слишком низкочастотна. Она, с одной стороны, хороша для физического тела, потому что она гораздо ближе по частотам к манипуре, к третьему телу. И поэтому эта энергия, а Сначала сила, да, превращаемая в энергию, трансформируемая. Эта энергия достаточно хороша для физического тела. Но она никак не попадает в ментал. То есть у вас не возникает баланса, не возникает гармонии. А именно гармония с точки зрения четвертого тела, с точки зрения души, это главная задача. Именно гармония. То есть гармоничная трансформация энергии, гармоничная генерация силы. Люди нужны. Люди нужны, потому что иначе вы все равно не достигаете гармонии. Вы все равно не достигаете баланса. Вы не достигаете значительного и высокого КПД. Да, можно так жить. Да, можно обойтись. Можно, никто же с этим не спорит. Но эффективности вы не получите так. Более того, речь не идет об обмене энергии. Об этом я рассказывал в начале когда каждый генерирует силу то речь не идет о обмене не путайте обмен энергии низкочастотными телами это совершенно другое для того чтобы что-то сделать с собой, с работой, для того, чтобы изменить себя нужно изменить состояние. То есть нужно несколько поменять стандартные привычки, поменять магловский, прикладной подход к миру и людям. Многие из вас, начиная заниматься духовным развитием магией, Многие все равно весь тот мусор прикладных привычек тянут с собой. Причем я даже не говорю о мировоззрении. мировоззрение это у вас как раз меняется в процессе учебы. А вот поведенческие привычки, они остаются. Мнения, безусловно, очень-очень ценные. Да, вот как мы видим в чате. Они остаются те же самые. Независимо от того, учитесь вы или нет. А ведь именно их в первую очередь и нужно править. Именно их нужно менять. Я ни в коем случае не призываю вас любить всех людей. Да пусть они себе будут сами с собой. Но найти тех, кого вы любите, нужно. Вам же самим. Вам же самим с точки зрения вашего собственного эгоизма. Все время говорю, все время повторяю, выгодно любить людей, выгодно. Выгодно любить мир и вовсе не потому, что он в ответ любит вас, а именно потому, что когда вы активно генерируете силу в мир. Ваше собственное состояние, ваша собственная жизнь становится совершенно другой. Когда вы делаете это не для того, чтобы я сделаю тебе, а ты сделай мне. А когда вы делаете это просто потому, что вам это в кайф, в радость, в удовольствие. Вот научиться так работать своей собственной анахатой, так действовать, это и есть одна из, Труднейших задач, эзотерика, мага, да? тут названия можете брать, какие хотите. Подумайте об этом. Всего хорошего.